Всем, всем хай, с вами снова я, я Антония Хай, сегодня у нас будет достаточно интересное видео, в котором мы поговорим про будущее Майнкрафта, про следующие версии 1.20 и 1.21, также про предстоящий Майнкрафт Лайв 2020, который пройдет уже этой осенью. Честно говоря, это видео я, конечно же, делаю для хайпа, потому что уже вышло 1.19, должна была выйти 1.19.1, но из-за кое-каких э, вещей она, конечно же, затянулась. Вот. Ну и поэтому я решил снять это видео, чтобы получается поднять инфо так скажу. Итак, давайте же начнем. А начнем мы с Майнкрафт Лайв, который пройдет опять же этой осенью. Почему именно с него? Да потому что нам как раз на этом Майнкрафт Лайве зааносят и 1.20, и 1.21. Я вам прямо сейчас расскажу, почему я считаю, что нам действительно зааносят две версии Майнкрафта. Итак, а начнем мы с того, что проанализируем, как у нас вышел 1.19. 1.19 у нас, хоть и с некоторыми урезаниями, я имею в виду с отельчков, но вышло и вышло достаточно рано, прямо в начале лета, то есть 7 числа. И это означает, что очень высокая вероятность, что в этом году мы получим новое обновление. Но какое же это будет обновление? Я считаю, что это будет достаточно небольшое среднее обновление, примерно так. Таких же размеров как 1.19 а какой именно мы сейчас также об этом поговорим Но перед этим я хочу высказать один аргумент почему это обновление должно выйти в этом году все достаточно просто на сайте где мы можем садить все выходимые снапшоты версии и так далее майнкрафта маджира или же бактрекер у нас есть уже заготовки по следующую версию 1.20 то есть там создали отдельную версию Future Version 1.20, в которой фиксят некоторые баги. Значит, разработка 1.20 уже идет полным ходом. И это достаточно и самый аргумент, почему это обновление может выйти уже прямо в этом году. Итак, ну давайте посмотрим, что же у нас может быть в новом обновлении. И первое, что придет нам многим, это, конечно же, различные единия, которые не были добавлены в своих версиях, или которые нам обещали разработчики. Из таких мы можем вспомнить прямо сейчас археологию и биомы, которые не обновили, хотя обещали этого сделать. Ну, то есть те, которые проиграли на голосованиях. Многие уже могут подумать, что это будет обновление обещаний. Однако сами подумайте, как же это глупо звучит. Ведь, ну, это просто нецелесообразно так называть обновление. То есть, если пересчитать на английский, это будет про майс апдейт, и, ну, это... Будет такой себе показатель для обновления. Вот. То есть для людей, которые мало играют в Найнкрафт, они отталкиваются будут от этого обновления, потому что оно просто звучит как-то странно, что типа разработчики какие-то вещания сведевали. Это глупо. Поэтому э, тематика обновления, она будет несколько другой. Если мы более детально посмотрим на те биомы, которые не обновили, на которые проиграли на голосованиях, это у нас получается остается пустыня, меза и саванна. А что можно сказать про все эти биомы? Они жаркого климата, то есть обновление мы можем назвать жаркого климата, ну или жаркое какое-нибудь обновление, то есть будет хот апдейт. И... Ну, это так, например. Я думаю, конечно, назовут по-другому, потому что, ну, хот апдейт, она странно звучит. Ну, например, ход байм апдейт. И это было бы достаточно неплохое обновление, это как нам обновили бы целых 3 биома. И именно обновили, потому что э, обновление 1.19, оно скорее не обновило бы, а добавило новый вид манговой болото. А савана, э, меза и пустыня, э, они не должны иметь новых биомов, потому что там такие вещи, которые могут просто в обычный биом быть встроены. То есть мангровые деревья, они, конечно же, не могут быть в обычном болото вставлены, потому что обычное болото, оно обычного среднего климата, а мангровое, оно теплого климата, и поэтому под, э, манг... под мангровые деревья сделали отдельный биом. Однако, возможно, что нам добавят отдельный биом разновидности пустыни, таазис, так как, ну, просто пальмы, если они будут раскиданы по пустыне, это будет несколько странно и, возможно, он отдельный биом Азиса, но это достаточно странно, потому что обычно такой биом будет достаточно маленьким и будет э, достаточно нецелесообразно его добавлять. То есть, возможно, он будет встроен в обычный биом пустынь, но ничего мы не можем точно говорить на этот счет. это нужно уже э, разбираться разработчикам, как это сделать. Итак, а что же касаемо археологии, это тоже достаточно большая механика, которую ждали многие игроки со времени её анонса в 2020 году. Ну, на самом деле, я ничего не могу точно сказать про неё, так как это достаточно большая вещь, и не факт, что разработчики успеют буквально за... 4 месяца, да, потому что 4, так как у них сейчас будут каникулы летом, и затем у них будут каникулы зимой. И то есть у них остается 4 месяца, и я совершенно не уверен, что они успеют такую большую механику сделать. Либо они ее сделают, но она будет небольшой, но скажите честно, зачем вам нужна, ну, археология крайне урезанная. Все мы ждем очень глобальную археологию с большим количеством вещей. Возможно, раскрытием лора, как и это, может быть, нам поможет раскрыть Дипдарк и его лор и так далее. Кстати, что насчет лора? Многие думают, что появится новое измерение в 1.20 но опять же нет. Просто невозможно сделать новое измерение за четыре месяца. И я говорю про то измерение, которое можно будет попасть из Дипдарка. Это не будет ни, ни рай, ни скалка измерений. Так, такие измерения, конечно, можно было быстро сделать, так как их не надо долго продумывать, не надо что-то Интересно делать. Просто взял готовое и сделал практически вот так. Но я не думаю, что будет настолько скучно измерение. Все-таки измерении ждут многие. А делать что-то банальное никто не будет. Это никому не надо. Итак, теперь подытожим. Что же нас может ждать в обновлении 1.20? Это переработка трех биомов. В мезы, саванны и пустыни. И, возможно, археология. Однако мы не можем точно утверждать, будет ли она. Итак, вот, какой скорее всего будет версия 1.20. Но что же нас ждет версия версии 1.21, которая откроет уже третий десяток обновлений Майнкрафта? Ну, я думаю, что имеется достаточно большое количество вариантов, что нас может ожидать. Первый вариант это обновление данжев и боевки. Скажем честно, это обновление действительно бы не помешало Майнкрафту, так как... Иногда не хватает всяких данжей, чтобы побиться с монстрами и так далее. Ну, а также можно заодно обновить систему ПУП, чего хотят очень многие игроки. Итак, вот это один из вариантов. Однако, я думаю, что есть более правдоподобный вариант, и это обновление Энда. Его ждут гораздо более сильно, чем любое другое обновление. Многие хотят уже обновление Энда. Благодаря этому Майнкрафт очень сильно нахайпится. Все мы помним 1.9, как оно хайповало. Я думаю, что если один раз один будет обновление Мэнда, оно хайпанет даже гораздо больше, чем 1.9 и прочие другие обновления. Поэтому, скорее всего, это обновление и выберут как самое хайповое и самое подходящее. Но есть, конечно же, еще один вариант. Это добавление нового четвертого измерения в Майнкрафт. Все мы знаем про портал Deep Dark, и я думаю, мало кто будет спорить с тем, что это действительно портал. Ведь как-то нелогично добавлять целый блок, делать пластинку, в которой много звуков порталов, и многое-многое другое. Я думаю, что все как раз и указывает на этот портал. Но что нас может ждать? в этом измерении. Никто не может точно сказать, но, опять же, я уверен, что это будет прикольно и кру или крутое измерение. Да это никак не будет ни рай, ни скалк измерения. Это слишком банально. Никому это не нужно будет. Это не вызывает хайпа. А, все мы должны помнить, что Майкрософты говорятся за хайпом. А добавлять то, что неинтересно, то, что банально, никто не будет, опять же. Ну что же, вот и подходит это видео к концу. Я достаточно долго размышлял над 1.20, над 1.21 и смог подобрать самые правдоподобные и интересные варианты. Я надеюсь, вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал, ну вы сами все знаете. Ну что ж, до скорой встречи, всем удачи и всем пока.